Какие видеоролики лучше, короткие или длинные? Я считаю, что короткие. Почему? Потому что сейчас сам Инстаграм не разрешает физически заливать видеоролики больше, чем 60 секунд. Люди устали, у них время – это самый ценный ресурс. И они сейчас, особенно молодое поколение, не смотрят длинные ролики. У них сейчас потребление коротких – 60-90 секунд – это максимум. Начните снимать 90-секундные ролики – это максимальное время, которое я вам рекомендую. Посмотрите сейчас на наш плейлист. В этом плейлисте 100 видеороликов, 100 ответов на ваши вопросы. И представьте себе, чтобы я эти все 100 вопросов сделал в одном видео. Это был бы длинный и не особо интересный ролик. Если хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».